Я расскажу тебе свою теорию, друг Поверь мне, эта тема возникла не вдруг А наши беды испокон веков Что заставляют жить а в стране дураков Враги они, конечно, есть, у нас это факт И утверждать обратное нельзя никак Но самый злейший враг наш, ты так и знай Кто больше всех виновен. А ничего зараза Ипотека, большая ипотека, тут ты даешь, так все живут в больной И выше голову, чел Тут так, кто смел, тот ты съел Давай, давай, давай, гриби, говорят Хоть головой песок Хоть по стеклу марш бросок Ты к нам не лезь, друг. Живем как попугай, как ветки.